ба ба да ба да Здравствуй, друг ты мой, потертый, то 154й нашей встречи ради, как всегда. Как здоровье состояние по полётному заданию нам сегодня рейс на Краснодар. Как здоровье состояние по полётному заданию нам с тобой сегодня рейс на Краснодар.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 Во многом схожи, да и судьба наша тоже Облака, приборы, привода С одного того же года Я сам ты с завода Помнишь, как блестели мы тогда? С одного с тобой мы года Я сам в ты с завода Помнишь, как блестела вся у нас тогда?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 Рано на покой стремиться, Порох есть, как говорится, Но запал, увы, уже не тот. И красотку-проводницу, Ту, что у дочки мне годится, Отвезет домой второй пилот. И красотку-проводницу, Ту, что у дочке мне годится, Отвезет домой второй пилот. А мы сейчас с тобой взоремся, и сквозь облачность пробьемся, И ударит солнце свет в стекло. И как в первый раз когда-то вновь поймем, судьбой крыватой, Нам с тобою в жизни повезло. И как в первый раз когда-то вновь поймем, судьбой крыватой, нам с тобою в жизни повезло. Ба -ба -да -ба -да. Спасибо. дам